Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта». Я ее ведущий Роман Полинсков. Как обычно, в это время на телеканале «Универ ТВ» и как обычно, по традиции, подборка годных новостей из мира студенческого и мирового спорта прямо сейчас именно для тебя. Смотри внимательно! На этой неделе на территории Казанского федерального университета состоялся всероссийский форум «Russian PR Week». Открывала данное мероприятие секция, посвященная спорту. Какие спикеры вещали ребятам о пиаре в спортивном сегменте, узнаете в следующем сюжете. В Казани вот уже третий раз прошел форум Russian PR. Week. Организаторами форума выступила кафедра рекламы и связи с общественностью и прикладной пиратлогии и ее студенты. Первый день форума собрал огромное количество людей. Все пришли послушать мастер-классы на тему спортивного маркетинга и спортивного пиа. После церемонии открытия к микрофону подошел руководитель первого отдела футбольного клуба Зенит Никита Севастьянов. Во время своего выступления он рассказал о том, что интересует болельщика больше всего и в чем же конкретно проявляется активная работа футбольного клуба Зенит со своими фанатами. По словам и главная цель состоит в стремлении к зрелищному футболу, способному привлечь миллионы болельщиков со всего мира. Необычное видео с участием главных звезд «Зенита» набирает в интернете миллионы просмотров. Так что деятельность пиар-службы бело голубых можно назвать успешной. Далее атаку на аудиторию завершалась Питер Наталья Буланова, которая является основателем и пиар-директором бойцовского шоу «Легенда». На данный момент проект «Легенда» является одним из лучших бойцовских промоушенов на территории России. В своем выступлении Наталья рассказала, как возникла идея основания данного проекта. Трудности к внедрению инструментов в пиар в эту деятельность. По ее словам, единоборство и спорт это та сфера, где пиар нужен больше всего, но где, к сожалению, его менее всего используют, так как бойцы не всегда понимают всю значимость Public Relations. Трудности существуют, они связаны именно с тем, что отношение к единоборствам, к сожалению, не очень позитивное в России, и очень немногие издания готовы писать, в принципе, о единоборствах. То есть мы с этим боремся, там, каждый своей пиар-компании, каждый день мы пытаемся с этим бороться, мы пытаемся менять ситуацию, но Пока это все очень-очень тяжело. Таким образом, благодаря выступлениям спикеров первого дня, все участники форума Russian PR Week погрузились в атмосферу спортивного пиара и узнали много новых инсайдов, которые сразу же можно применить на практике. Денис Давыдов, Марина Вахрушева, «Неделя спорта». В Иннополисе завершили состязания, открывающего беговой сезон и на полумарафон. Несмотря на снег и ветер, которые обрушились на инновационную столицу Республики Татарстан, в день забега на старт вышли более 500 спортсменов. Кто и на какой дистанции смог прийти первым, смотри в репортаже Александра Дегтярева. Что объединяет древнегреческую легенду и самый перспективный город Татарстана? Полумарафонский забег, который открывает серию стартов в 2017 году. И проходит он здесь, в Иннополисе. Забег стартовал у здания университета и проходил по территории города. Сами соревнования усложнились большим количеством развилок и поворотов, путавших участников. И, несмотря на ужасную погоду, полумарафон все же прошел на высоком уровне. 600 человек со всей страны зарегистрировались для прохождения дистанций в 3, 10 и 21 километр. И на полумарафон именно так назвали его организаторы, дал возможность участникам не только пройти спортивное испытание, но и воочию насладиться видами и Инновационного города. За несколько часов соревнований происходило 6 награждений призеров. Но самую главную победу в забегах на 21 километр одержал Ренат Кашапов, который почти на пять минут оторвался от ближайшего преследователя. Спортсмен поведал нам, почему этот результат является для него лишь промежуточным. Да, у вас казанский марафон, конечно, да. У меня вот основной старт, то есть я туда готовился. Там марафон. То есть здесь половинку я, потому что на половинках не специализируюсь. То есть, мне как бы больше. Победители-призеры получили эксклюзивные кубки в виде тюбитеек, а также менее символичные подарки от партнеров соревнований. Напомню, что серия забегов «Татарран» только началась и продолжится в Казани полноценным марафоном. Уже сейчас ожидается порядка 10 тысяч участников, и мы обязательно расскажем об этом в будущем. Александр Дегтярев, Найль Рахимов. Неделя спорта. В Униксе тоже было на что посмотреть. Например, в это воскресенье состоялась семья известная эстафета «Мама, папа, я. Спортивная семья». Практически с каждого подразделения Казанского федерального университета были выставлены самые спортивные семьи. А какая из этих семей стала первой в Казанском федеральном университете, смотри в следующем сюжете. В спортивном зале «Уникса» 23 апреля прошла эстафета под названием «Мама, папа, я – спортивная семья», в рамках которой семьям предстояло пройти ряд препятствий на время. За звание самой выносливой семьи боролись представители со всех институтов КФУ, общежитий, а также других филиалов, среди которых были участники студенческого городка, Елабужского института, сборной департамента по молодежной политике и сборной кафедры физического воспитания и спорта. Эстафета была поделена на три тура, в каждом из которых было необходимо выполнить спортивные задачи, такие как забрасывание метеоритета. Ведерко, бег со стойками до конца поля и обратно, а также сбивание стоек небольшим мячиком в лежачем положении. Если ребенку задания были не по силам, то испытания брали на себя взрослые. В ходе мероприятия также выступали дети с танцевальными номерами. По итогам мероприятия третье место заняла сборная студенческого городка. Второе место занял Институт геологии и нефтегазовых технологий, а победителями эстафеты стала сборная кафедры физического воспитания и спорта. Наградой для них стали золотые медали и кубок, а остальные команды были награждены почетными грамотами и сладкими призами. Дарьяна Храбрицова, Тимур Файзулин, Неделя спорта. Параллельно с семейной эстафетой проходили матчи ветеранского турнира по волейболу в памяти Кудрякова. Как прошел этот турнир, какие красочные моменты там были, смотри в следующем сюжете. 23 апреля в спортивном комплексе «Уникс» прошли соревнования по волейболу за кубок имени Кудрякова. Турнир проходил между членами профессорско-преподавательского состава Казанского федерального университета. В мероприятии принимали участие четыре команды. Это профессорско-преподавательский состав Института физики, представители главного здания КФУ, выпускники и сочневцы. Соревнования проводятся ежегодно с целью популяризации и развития волейбола в университете, содействия поддержания крепкого здоровья и повышения уровня развития физических качеств преподавателя. По итогам турнира первое место заняла команда выпускников КФУ, второе место сочневцы, а третье место команда главного корпуса КФУ. Тимур Файзулин, Дарьяна Хребрецова, Неделя спорта. Киберспорт подъехал к нам на программу. В эти выходные в FAN24 проходил турнир по дисциплине FIFA 17 в рамках TAT Games Student Cup 2017. Кто из игроков умеет правильно держать геймпад и кто из этих же игроков умеет правильно управлять Месси Роналду, смотрите в следующем сюжете. Турнир в различных дисциплинах киберспорта проводится по всему миру. А теперь эту эстафету переняла и Казань. Тадгейм Гейм Студентс Кап 2017 прошел 23 апреля в развлекательном центре ФАН-24. У нас собираются чемпионаты как студенческие, так и республиканские. К примеру, буквально через месяц у нас будет чемпионат проведен республиканский по киберфутболу среди республики Татарстан, где может принять участие любой желающий. Всего в данном турнире участвовало 24 игрока из разных вузов Казани. В финал прошли представитель КХТИ Марат Авзалов и представитель КФУ Тимур Закиров. Их матч запомнился зрителям особенно напряженной атмосферой. Итог 2-0 в пользу Марата Авзалова. Он стал обладателем специального приза от партнеров Кубка. Второе место занял Тимур Закиров из КФУ, а третье место ушло в КГУ Родиону Давлетшину. Шесть всего радует, что я выиграл один матч в гранд-финале. Не дал сопернику обыграть меня в первом же матче, так как я уже начинал с форы 1-0 в серии, и я не дал ему сыграть контакт. Василиса Дзюба, неделя спорта. Не уходим из виртуального мира идем ли стать в социальные сети спортсменов вместе с нашим обозревателем Артуром Мухиным. Обзор социальных сетей прямо сейчас. Всем привет, меня зовут Артур и это очередной выпуск рубрики «Обзор социальных сетей спортсменов». На этой неделе инфоповодов подкинула Футбольная Лига Чемпионов, НХЛ и даже Чемпионат Мира по фигурному катанию. Об этом и многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Футбольная Лига Чемпионов на прошлой неделе затмила вообще все события. Реал Бавария, хит-трик Роналду, удаление, провальное судейство. Футболистам и фанатам было, что обсудить в социальных сетях. Вот Артуру Видаль и Франк Рибери запостили в свои инстаграмы момент с голым Криштиану, где португалец находится в откровенном офсайде. Год упорной работы. Спасибо, судьи. Просто браво. бомбиту Ребери Рибери в инстаграме. Again, he... Подключился к обсуждениям в Твиттере и наш старый друг Жерар Пике, который немногословно запостил многоточие в ответ на гол игрока Реала. Реакция пришла откуда не ждали. Папа Суары из Кристал Пэлас небольшой фотонарезкой напомнил испанцу, как почти 10 лет назад судья был на стороне Барсы, а Пике и сам несколько раз не был наказан за нарушение правил. Тогда криков было даже больше. Uh, Экс-игрок сборной Колумбии Фаустину Асприлья написал в твиттере: Хватит подслуживать реалу! Это команда крыс! Чуть позже нападающий добавил. Мой аккаунт был взломан. Думаю, это сделал Жерар Пике. А вот Мадрид вовсю праздновал победу. Роналду постил фотки с матча в Инстаграм, а Марсело в комментариях советовал одноклубнику скорее идти спать. Кришни послушался и полез листать ленту, где наткнулся на пост его друга Хабиба Нурмагомедова, поблагодарив его за поддержку. От души, брат. Наверное, так фраза Криштиану в адрес Хабиба будет звучать наиболее точно. Анжи, выиграй, да, наверное. Пока его обстановка видно. Португалец в этот вечер был королем, а в раздевалке его встречали как настоящего героя. Фигуристы сборной России спародировали опоздание их партнера Максима Кофтуна на самолет до Токио, который не доехал до аэропорта по вине таксиста. А вы как считаете, каких оценок за артистизм заслуживают россияне? Всем двойки. Всем. В НХЛ начался плей-офф, а значит, что игроки вообще перестали жалеть и себя, и соперника на площадке. Вот теловой прием, который вырубил Овечкина. Still down. Right the there, like a... А вот Заку Веренский из Коламбуса пролетела с шайбой по лицу, а после матча игрок поделился фотографией своей физиономии, от которой осталось мало чего живого. На следующий день один из болельщиков оригинально поддержал игрока своей любимой команды, нанеся на свой свитшот принц с изображением разбитого лица Веренски. Однако находится в плей-офф место и для веселых моментов. Участником одного из таких эпизодов неожиданно стал судья матча «Бостон от Тава».